Друзья, приобретая франшизу или открывая свой детский сад, я бы первым делом задал бы себе вопрос, а будет ли садик заполнен, будет ли он окупаем? Да, в финансовой модели у нас план на 40-50 детей, с этим планом садик окупается за 18 месяцев, все классно, я зарабатываю деньги, но так ли это на самом деле? И что способствует и где гарантия, что я получу эти 40-50 необходимых абонементов и буду зарабатывать прибыль? Давайте сегодня поговорим на опыте, как действительно происходит заполнение детского сада и уверенно ли это можно сделать. Первый момент, который очень сильно связан с будущей заполняемостью, это выбранная локация. В каждом городе есть не более двух, трех, ну пять хороших мест, если это не город Москва, для открытия детского сада. Почему так? Потому что платежеспособная аудитория, она находится не везде, это раз. Второй момент, что должен быть благоустроенный хороший ЖК с необходимым количеством жителей. Я сейчас нахожусь в ЖК «Азис». Реально мой детский сад Бини Новосибирск. И здесь у нас 7 жителей и шикарный радиус охвата, что позволило нам полностью заполнить детский сад. И это очень важно. Когда мы открываем детский сад в любом городе, мы анализируем спрос. Первое. Второе. Мы выбираем наиболее выгодный ЖК наших партнеров и передаем им охранный радиус 1,5-3 километра на эту территорию. То есть мы захватываем территорию с нашим брендом. И за счет важного второго момента, который позволяет вам отстроиться от конкурентов, это сильная концепция, сильный продукт, упакованный садик, визуально, программами, методиками, занятиями, доп. занятиями, подходом, индивидуальными дневниками, развитием, здоровьем, питанием, все, что необходимо современным родителям, вот за счет этого вы отстраиваете от конкурентов в хорошем подобранном месте, с грамотным помещением. Здесь хороший свет, окна, простор, спортивно музыкальный класс, столовая, просторные группы. Это не тесно, не уютный садик, а хороший детский сад, здесь хороший и грамотно продуманные прогулки, то есть и персонал. Понимаете? То есть много нюансов, которые уже на опыте мы отработали, и которые важны для открытия садика. И если эти нюансы соблюдаются, то успех он гарантирован, и я могу гарантировать этот успех по договору вам. Дальше какой важный момент. Мы сделали хорошую локацию, помещение, протестировали спрос, сделали выгодную услугу, которая была бы востребована по цене этой целевой аудитории в данном городе. Третий момент, помимо локации и качественного садика, это сильный маркетинг, Сильный маркетинг и качественная работа заявки. То есть к открытию, если мы привлекаем к вам 70-150 заявок, что тоже реально абсолютно, были у нас кейсы и 200 заявок к детского сада, это позволит вам ко дню открытых дверей пригласить много потенциальных клиентов, заключить заранее, во время дня открытия и после открытия детского сада договора, а также спокойно, плавно заполнить детский сад в течение полугода. Я никому не говорю, что заполнить детский сад это быстро, это только первый месяц. Это долгосрочный проект, который мы делаем на много лет вперед опережая конкурентов в качестве услуг наших методик, подачи, интерьеров, занятий, питания, всего-всего, что -всего, такое здоровую концепцию, чтобы у нас дальше появилось сарафанное радио, которое крайне необходимо. То есть садик должен быть полностью хорошо укомплектован, оборудован современно, со всеми необходимыми фишками. И должно быть сарафанное радио. Сарафанное радио у нас складывается из качественной работы персонала, качественной работы воспитателей. Работать с клиентом, чтобы родителям нравилось. И то, что вы им обещали, вы этому полностью соответствовали. Поэтому выполняйте эти четыре пункта. Я всегда со своей сильнейшей командой готов вам помочь на вашем городе открыть детский сад под нашим брендом общим. этих place Сделать экологичный, здравый, классный детский садик, который будет выгодно для часа среди конкурентов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. До новых встреч!